так всем добрый день продолжаем рассматривать система напольного отопления так ну и продолжаем данную тему монтажом напольного отопления с чего начинает ну во-первых раскладывают пристеночную тепловую изоляцию так называемую демпферную ленту есть определенные условия стандартные ленты ну либо если вы не покупаете стандартных лент то есть можно воспользоваться теми материалами которые присутствуют на рынке вашего региона ну и есть здесь определенные условия ну во первых не должно быть пустот между двумя этими демпфирующими лентами для устраивать нужно обязательно соединять их вместе и в последующем скреплять скотчем ну и рекомендует вот эти вот э, стыковые узлы устраивать непосредственно в углах как выгнутом так и волнутом углу так после того как вы смонтировали демпферную ленту дальше вы раскладываете теплоизоляционные маты поверхностным слоем ну, либо гидроизоляцией до последующей укладки трубопроводов так дальше от коллектора там подающий трубопровод раскладывается по соответствующему шагу двойному шагу по проектированию ну и скрепляется здесь непосредственно скрепляется при помощи специального монтажного благодаря якорным скобам так ну и после того как вы подошли к центру то есть обратно возвращаемся непосредственно к коллектору тот шаг делаем который у вас предполагается в проекте и выполнен в проекте ну и вы начинаете укладывать его от центра непосредственно к коллектору так после того как вы все теплые полы с контура смонтировали дальше вам необходимо в обязательном порядке залить водой ну, или раствором ну и испытать на герметичность не менее 6 бар то есть 6 атмосфер в течение 24 часов ну и в последующем если гидравлические испытания прошли успешно заливаете данный пол с укладкой контур трубопроводов бетоном ну и половым покрытием там либо плитка либо доски ламината так, ну и когда мы рассматривали конструкцию, мы там говорили, что существует три варианта укладки теплых полов. Ну и как они осуществляются, здесь непосредственно посмотрим. Первый вариант это маты с бабышками. То есть принцип начала тот же самый. То есть вы укладываете пристеночную изоляцию, потом укладываете маты с бабышками. Ну и на нее полистирольную ленту выделенными а, с выдавленными этими бабочками ну а потом уже между вкладывайте трубопроводы также показано у вас э, на швой то есть это при прохождении конструкции проемов ну и как они здесь вот укладываются и устраиваются благодаря матке бабочками так ну и да, кстати, иногда спрашивают, а как укладывать, если у вас кольцо из трубопроводов определенной длины там от 100 до 200 метров ну, при подключении непосредственно одного конца к коллектору то есть вы заводите например два трубопровода так называемых защитных длиной по метру. Ну и проходя его, то есть останавливаетесь, закрепляете, и дальше проходите. Пройдя круг, возвращаетесь и устанавливаете второй. То есть вот так продвигаете по этому контуру. Еще говорят, что нет необходимости ставить данные демпферные швы. Но и так все устроит. Но это на свой страх и риск. Я думаю, у нас система теплых полов в массовом порядке где-то 5-10 лет проектирования, ну, максимум 15. И то первоначальные были укладки теплых полов. То на Западе то есть эта система уже отработана в течение 20-30 лет. То есть я думаю, недаром они рекомендуют устраивать вот эти деферные швы, потому что конструкция дают усадку. И чтобы не было потом учительно больно то у вас порвала трубопровод, она уже тоже, должна... а нужно вскрывать всю бетонную часть для устранения этой вот течи, то есть тем самым нарушаю конструкцию, ну и те напольные покрытия, которые у вас уже в чистовом виде находятся непосредственно в помещениях, ну и в здании в целом то есть обязательно установка деферных швов. Так, ну и раньше укладка осуществлялась ручной, Ну и сейчас допустимо заливать при помощи специализированных автоматических машин бетон мешалок. Но не забывайте добавлять э, жидкость для того, чтобы была очень хорошая связуемость э, бетона. Чтобы не было воздушных полостей внутри это бетонные стяжки дополнительной тепловой изоляции чтобы тепловой поток 90% проходил непосредственно переходил непосредственно в помещение второй вариант системы якорных скоб то есть вот здесь вот укладывается либо существуют стандартные линейки которые укладываются по полу с определенным шагом у них на линейке есть крепежные элементы ну и в них закрепляется трубопроводов ну, либо, как сейчас, еще некоторые делают это армированной сеткой, определенным шагом. То есть, ну, и скрепляет хомутами Здесь вот при помощи специализированного пистолета. Так, ну и укладка все то же самое. Денферная лента, маты, гидроизоляция. Дальше от коллектора пошел один трубопровод, закрепляют. Дальше до центра дошли обратно, возвращаете. Также подходит непосредственно к второму коллектору подающей обратной коллектора так ну и третий вид это система сухой укладки то есть здесь есть уже специализированные маты которые покупаются отдельно с соответствующими пазами ну и найти их благодаря оцинкованным пластинам определенной длины, причем вот видите здесь есть насечки, то есть там они определенного размера, там полтора-два метра, ну и вот с насечками с определенным шагом, то есть их можно отломать любой длины, то есть так, которая необходима, то есть там в поворотные элементы либо купить, сделать из этих же элементов, либо купить специализированный поворотный элемент, который на проход в который будете укладывать трубопровод ну а на небольших участках он даже есть готовый инструмент благодаря которому и выдавливаются эти пазы ну и начало то же самое то есть темферная лента система матов дальше здесь укладываете оцинкованные пластины ну и потом уже турбопровод между пазами эти полостины укладываются в паз изоляция. Так, при использовании смесительных систем нужно понимать, что у нас существует два типа теплых полов. Первый теплый пол это у нас комфортный. То есть это теплый пол так называемый периодического действия, то есть когда вам есть необходимость использовать эту поверхность под нагрев то есть вы его включаете то есть нагревается есть в последующем можно его отключить так ну и при данном виде пола то есть необходимо всегда поддерживать температуру теплоносителя постоянной ну и осуществлять регулирование термостатическое ну и второй тип напольного отопления это отопительный теплый пол ну, помимо комфортности несет в себе еще и функцию полноценного отопления. То есть в этом случае полностью этот теплый пол компенсирует те теплопотери, которые осуществляются у нас в помещениях, так, отограждения, фильтрации, вентиляции, вентиляции, ну и так далее. Ну и при использовании этой системы, то есть температура теплоносителя пересота. Ну, зависит от наружной температуры то есть называемое качественное регулирование то есть чем выше температура снаружи тем меньше температура теплоносителя чем ниже температура снаружи тем выше температура теплоносителя то есть ну и такие системы называются погода регулирования и регулирование также при осуществлении этого регулирования то есть у нас существует смесительный узел первый смесительный узел это трехходовым клапаном Здесь так ну и задача этого клапана то есть подготовить теплоноситель до той температуры которая необходима в системе напольного отопления от той температуры которая поставляется непосредственно либо из котла ну либо если это у вас теплообменник ну из теплообменника при независимом подключении так ну и он участвует в погодозависимом регулировании но это не самый лучший вид смешения Потому что есть основные недостатки. Ну и первое Это то, что существует вероятность, что клапан э, по сигналу термостата не полностью откроет подачи воды, как правильно. Ну и тогда горячая вода, там, например, 90 градусов, 85 градусов, пойдет непосредственно на систему теплых полов. Что в результате приведет ну, во к дискомфорту нахождение человека на этом полу так ну и ввиду того что трубопроводы имеют определенную рабочую температуру не максимально допустимую рабочую температуру то в дальнейшем может ухудшиться техническое состояние данных трубопроводов труб ну и впоследствии приведет необходимо будет заменять их ну и еще один недостаток данных трехходовых смесительных клапанов это пропускная способность для того что достаточно высокое сопротивление вот в этой части ну и тем самым приводит к тому что нет более эффективного регулирования температуры теплоносителя которые требуются непосредственно к теплому полу вот здесь вот подмес осуществляется а, не так качественно что также может быть проскоки температур будет выходить не 50 градусов которые требуют например а выше ну и в результате то есть температурный график не стабильный а волнообразный ну и в последующем то же самое будет ухудшаться физическое состояние теплых полов единственное рекомендую данный смесительный узел применять если вы знаете принцип регулирования данного смесительного узла ну и также при больших площадях то есть когда большие объемы идут через этот а, трехходовой клапан то он осуществляет какое-то более-менее адекватное регулирование системы подачи теплоносителя системы теплых полок так ну и вот второй вид смесительного узла где применяется двухходовой клапан то есть ну, вот этот вот узел с мишением, как бы, более правильный здесь Мишение теплоносителя происходит при постоянном подмесе охлажденной воды из обратки. Ну и тем самым пол, ну а температура в подающем трубопроводе непосредственно на теплый пол, никогда не может перегреться. Ну и срок службы системы напольного отопления, как трубопровод, так и элементов системы, возрастает ну и небольшая пропускная способность приводит к тому что обеспечивает плавное и стабильное регулирование ну и рекомендует их применять на небольших площадях ну, приблизительно до 200 метров квадратных это единственное их ограничение так ну и здесь вот показываю. Комбинация двух систем, то есть котел, то есть есть система обычного отопления радиаторного, ну и система отопления теплых полов при помощи трехходового клапана и то же самое при помощи двухходового клапана. система Также показаны варианты исполнения. То есть вот здесь вот с двух двухходовым клапаном. там термостатическим элементом, ну, и выносным датчиком, ну, и коллектор непосредственно, который расходится по полу э, трубопроводов. Ну и вот здесь вот показан вариант трех ходового клапана. Так, ну и существует различные исполнения, То есть применение клапов но ну, в данном варианте здесь показано для систем напольного отопления с использованием оборудования Дамфос. так ну и вот здесь вот кстати показан перепускной клапан Овду в случае если у вас перекрываются все три контура чтобы теплоноситель не заставился а проходил через этот контур ну, и осуществлялась тем самым циркуляция так, ну а здесь используется двухходовой клапан RAN, ну сейчас он РТРМ, а раньше RTDM M был, либо есть другого исполнения клапана с термостатическим элементом FTC и ну, с носным датчиком. Обратный клапан. Ну и вот вот здесь вот использовались трехходовые клапаны, чтобы как-то увеличить пропускную способность из обратного трубопровода здесь вот производитель рекомендовал подключать по специфическим схемам чтобы у вас подающий трубопровод проходил через основное достаточно высокого сопротивления путь то есть вот в этом варианте либо вот такой вариант то есть сбоку подключений снизу выходит а здесь снизу заходит сбоку выходит а здесь вот гадко сбоку подходит для того чтобы подмешивался теплоноситель в более качественном и стабильном варианте либо вот еще есть вариации на тему расположение насоса используем также двухходового клапана проходного сечения для того, чтобы ну, здесь вот в данном случае то же самое, та же самая ситуация, в случае отключения всех петель, чтобы было, была осуществлена циркуляция теплоносителя. Ну а вот здесь вот термостатический элемент и выходной датчик по регулированию подачи теплоносителя. Так. Ну вот на этом все. Спасибо за внимание, что касается монтажа системы ну и остался у нас последний этап который рассмотрим в следующем видео всем спасибо до внимания до следующего видео